во всех ну, формах там оригинальных которые техники ведут смат она везде присутствует чтобы вы понимали технология смат позволяет исполнителю работать на поверхности столько сколько он считает нужным то есть продукт опять же аб аб аб абразив всегда в действии всегда никуда не разрушается не исчезает не испаряется не стирается то есть если вы считаете нужным обработку делать, значит вы ее делаете. А мы... Шагрень мы только шлифуем. Способы шлифовки всем известны. Ни в коем случае никому не скажите, что вы полировкой удаляете шагрень. Попадется такой, как я, запинаю Не, я вам точно говорю. Но я очень добрый. Мне, правда, я по натуре очень добрый.